Здравствуйте. Меня зовут Оксана, я менеджер компании «Вкус детства». Сегодня мы проведем интервью с нашим успешным клиентом Анжеликой Шульгач. Здравствуйте, Анжелика. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, из какого вы города? Мы из города Чилиппостан, Новогодской области. Где раньше работали? Судя а, красоты. А почему решили уволиться? Ну, как бы нынешний вид деятельности приносит больше дохода. Как решили, что теперь вы хотите заниматься именно собственным делом? А, ну, как бы попробовала. Всем нравится, нам тоже нравится. То есть, как бы, позитив людей как бы, из этого, наверное, исходили, и поэтому решили заоффюзировать на этом. Почему решили остановиться на бизнесе фастфуд? Uh, ну, как бы едят везде повсюду, <laughs> то есть как бы минимум уважения и максимум результата. А расскажите, как вы познакомились с нашей компанией? Uh, как бы познакомились uh, случайно, то есть как бы uh, начали смотреть, где можно приобрести оборудование по изготовлению, да, по изготовлению яблок варенья, uh, то есть как бы хорошо есть интернет, зашли, посмотрели, то есть как бы наткнулись, да, то есть посмотрели оборудование, то, что как бы дается гарантия, там, красочное оборудование, что как бы привлекло, что как бы можно и свой дизайн сделать, и то есть как бы вашим воспользоваться, ну вот, так решили. Почему решили сотрудничать именно с нами? В работе все понравилось, то есть как бы сразу ответили на все наши вопросы, и было очень много на первых этапах, то есть как бы в любое время дня и вечера, то есть как бы вообще без проблем, сразу отвечали, какие-то рекомендации давали, ну, то есть как бы недовольства не было вообще в принципе. Что было для вас самое сложное при старте своего дела? А, ну, сложности были только по поводу налоговой, ну, то есть, как бы, выбор АКВЭДа, там, ну, вот эти всякие бухгалтерские нюансы, а так, в принципе, как бы, особо проблем не было. Единственное, что вот с налоговой, то есть, пока мы нашли какой АКВЭД, там, что, по какой программе, ну, то есть, как бы, немножко э, переживали, а так, в принципе, сложности не такие. Расскажите о своих торговых точках, я знаю, что у вас их несколько. Да, на сегодняшний день в нашем городе с численностью 350 тысяч человек, у нас четыре точки по городу. То есть, как бы, самую первую точку мы открыли в Ледовом дворце, это было в прошлом году, в феврале месяце, в середине сезона, можно сказать так вот и как бы в принципе за месяц мы довольно таки нормально заработали купили оборудование то есть мы еще заказали еще дальше оборудование потом то есть как бы в мае месяце начались как бы парки мы открыли уже там тонар как бы такой более побольше. Uh, то есть как бы тоже лето все вот отработали до конца сентября. Ну, то есть как бы сейчас там не сезон, но там будет у нас uh, зимой каток. И то есть как бы он очень функционирует. Я думаю, что в принципе как бы, за минимальную аренду заплат зимой то есть как бы, можно было в принципе поработать. Вот. Uh, потом получается у нас есть точка в торговом центре. Uh, торговый центр как бы считается такой один из лучших в нашем городе там есть детская комната, то есть развлекательные детские как бы автоматы, есть очень большая зона спорта ну то есть как бы конкуренция там тоже есть, ну как бы у нас такой продукт, что как бы он единственный, поэтому ну, пользуются спросом. А скажу так, вот примерно, допустим, зимой где-то, наверное, ну, до мая месяца, до середины мая вообще продажи просто как бы удивили даже, ну то есть как бы мы рассчитываем даже, более меньше выручки. Вот. Но лето как бы немножко было зафище, видимо все равно все уходят на улицу, в парке там как-то, там выручки больше, в торговом центре меньше. Ну то есть как бы, но ну, все равно в любом случае в минусе не остаешься, как бы, все нормально, и самое главное, как бы, все запустить, там, как бы. в торговом центре еще вот то, что что там есть камеры, то есть как бы, можно и продавца проверить, там, в условиях, как бы, и, ну, как бы, э, слажение, можно так сказать. Оцените в целом работу этого бизнеса. Ну, в целом, как бы, работу, наверное, на пятерку, так точно. Какие у вас планы на будущее? Ну, на будущее будем, как бы, расширяться, можно так сказать. Может быть, вот сейчас мы добавили немного ассортимента. Ну, как бы... Есть такое мнение, что многие там не любят яблоки, например, да, там мы уже добавляем там груши, бананы и так далее, там кузнику, виноград, персики, там уже все да, вот, и то есть как бы каждого, наверное, крупно свой клиент, мы так поняли, вот, ну, чтобы как бы есть же такое, что там, одно яблоко, 70 рублей, можно килограмм купить, да, уже, допустим, там, банан уже как бы подороже, да, там, груши еще дороже, ну, чтобы как бы поменьше было таких вопросов. Вот. Ну, как бы, вот в планах так и есть.